Благодаря уникальной активной формуле полироль-очиститель удаляет любые загрязнения, даже въевшиеся, возвращает стеклу прозрачность и надолго защищает его от грязи и воды, не изменяя оптических свойств. После образования белого налета еще раз отполируем стекло чистой салфеткой из микрофибры до идеальной прозрачности. Я соединяю диск в звездочку из набора с держателем и наношу жидкость для шлифования прозрачного пластика на поверхность. Шлифовать нужно круговыми движениями до удаления заметного налета. Теперь я заменю коричневый диск на желтый и продолжу шлифовать фары, периодически добавляя немного жидкости для шлифования. Голубым диском шлифую фары до полного устранения потертостей. Теперь меняю круглый голубой диск на голубой диск-звездочку и провожу финальную шлифовку. Протираю поверхность насухо и обрабатываю полиролем для прозрачного пластика из набора. Обработку полиролем следует проводить с помощью хлопковой салфетки. Ну что, все блестит? Ослепительно. Даже новые фары так не блестят. Поехали, покажем всем наши супер-фары. Поехали!